Всем привет Вот пока делали вибролапу Огород снова зарос травой И теперь Возникла такая проблема Забиваются колеса Для ножа проблемы нету, Нож идет хорошо, режет эту траву А вот колеса забиваются И приходится останавливаться, чтобы их чистить вот. Сейчас, наверное, мы Эту траву покосим триммером Зарядим лесочку И пройдемся вот так будет правильно. Настраиваем мотоблок и вперед. копали рядок но ну, впечатление двоякое с одной стороны вроде бы копает неплохо чисто глубоко не режет картошку а с другой стороны сильно трясет обороты большие ужасно разбрасывает картошку и сильно на руки тряска большая надо уменьшать обороты с помощью шкивов. Это однозначно. Ну, пока будем что-то думать. Да, еще хочу спросить. Во всех такая проблема или только у меня? Что-то никогда я не слышал, чтобы кто-то жаловался. Все только хвалят. Может, мы сделали что-то не так? Напишите в комментариях. До свидания.